Всем привет! Вы на канале Какарзи Натурал. Сегодня я покажу, как я увлажняю бумажную лозу перед плетением. Вот такие сухие трубочки буду увлажнять. Беру глубокую емкость терпимо горячей водой примерно 60 градусов и опускаю в нее трубочки, обработанные по моему рецепту. Ссылка на обработку в описании и в подсказках. Трубочки должны полностью пропитаться водой, для этого достаточно 10 минут, а если вода остывает, можно налить кипяток из чайника. Когда трубочки опустятся на дно, можно сливать воду. Плохо видно, но на трубочках остаются капли воды, их нужно высушить. И в таком свернутом концами наружу виде положить на батарею, пока не высохнут концы. Также свернув, я храню их не более 6-7 дней. А в таком виде не более 4-6 дней. Вот такие в итоге трубочки получаются, как кожаные. Можно даже завязать узелок. Всем спасибо за просмотр. Оцените ролик, пишите свое мнение в комментариях, делитесь видео с друзьями. До новых встреч.